Всем привет! Сегодня приготовим очень-очень вкусный тортик. Он будет мусовый, нежный, похожий на мороженое, с клюквенной начинкой. Готовим! Начинаем с приготовления бисквита. Берем два яйца комнатной температуры. Обязательно комнатной температуры. Обращаю ваше внимание. И мы их отдельно разбиваем. Это я делаю специально для того, чтобы скорлупа у нас не попала в бисквит. Иначе это будет все невкусно. Так, ну вот. Все это в дежу миксера отправляем. И сюда же добавляем сахарный песок и соль. В соли добавляем щепотку а сахарного песка 85 грамм теперь мы это все будем взбивать взбивать будем 8 минут если будете ручным миксером взбивать соответственно подольше прошло 8 минут посмотрите получилась вот такая пышная масса яйца должны быть обязательно качественные пробовала делать с таких вот недорогих Яиц, которые продаются в супермаркетах, не получается такой пышной пены. Поэтому лучше перестрахуйтесь и купите хорошего качества яйца. Итак, теперь перед тем, как мы нам сюда нужно будет замесить сухие ингредиенты, мы сейчас включаем духовку. Духовку включаем на 160 градусов. Для того, чтобы нам муку добавить, мы, как всегда, должны ее через сито. Мы ее просеиваем через сито. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Я добавляю прямо сюда в муку и вместе с разрыхлителем просеиваю. И теперь аккуратненько, вот снизу вверх лопаточкой, мы начинаем ее вмешивать вот в наше тесто. Самое главное, чтобы нам тесто это было такое пышное, оставалосься. Нам нельзя здесь никаких резких таких вот обращений с ним делать. То есть мы аккуратненько все делаем снизу вверх, чтобы у нас оно постепенно соединялось. Две столовых ложки растительного масла. И тоже аккуратненько вот, движениями такими снизу вверх лопаточкой мы это все соединяем. Вот добавлю сюда столовую ложку миндаля. И осталось в последнюю очередь. Мы добавляем 2 столовых ложки крутого кипятка. Так вот, добавили. И теперь по каждой ложечке. Вот сейчас мы ее маленечко вот так вот перевернем. Вот так вот, также вот так, осторожными движениями. Не боимся. Так. Так, и я еще одну столовую ложку кипятка. И опять ее перемешиваю. Аккуратненько. Так. Тесто у нас готово для бисквита. Теперь мы его перекладываем в форму. Я сегодня использую форму диаметром 20 см. Вот она у меня такая регулируемая. Я ее уже померила линейкой. Она у меня 20 см. Из картона вырезала дно. Вот такое с картонки, которое у меня оказалось. Теперь мы это дно прокладываем бумагой. И сразу приготовим квадратик такой фольги. Это на тот случай, чтобы у нас бисквит не вытек через края. Начинаем с фольги. Ложим фольгу. Сверху укладываем наш вот этот кружок дно, которое у нас. И сверху дна укладываем нашу силиконовую бумагу. Ой, бумага для выпечки. Она у меня с добавлением силикона такая. Ну, Продается в магазинах во всех супермаркетах. Посмотрите, чтобы она... Не надо ее тогда будет маслом растительным смазывать. И устанавливаем наш кружок. Так, ну вот эти вот скрепочки я использую для крепления, чтобы они держались. Вот такие. Вот по, кра... по краешкам я такими скрепочками... Вот, смотрите. Скрепочки вот такие простые, металлические. Я им вот так вот здесь вот фиксирую. Лопаткой его маленечко по краям. Краям вот так вот чуть-чуть его аккуратненько. Так. И возьмем вот так, вот его приподнимая, чтобы оно у нас лишний воздух с него выйдет. И равномерно оно вот распределится. Так, ну все, отправляем в духовку, как я сказала, уже 160 градусов вверх-вниз на 30 минут. Для приготовления крема нам понадобится клюквенное пюре. Клюквенное пюре для клюквенного пюре мы будем использовать клюкву. Клюквы где-то у меня пол-литровой банки. Так, мы сначала ее перемолим. Можно это сделать толкушкой, потому что мы все равно это будем потом протирать через сито. Ну вот я это все сделаю блендером погружным. Протираем ложечкой. Нам нужно такое клюквенное пюре. В итоге у нас должно получиться, вот для того, что мы будем использовать, нам нужно 100 грамм. Так, мы его пере перекладываем в ковшик для того, чтобы сварить. Сюда добавим сахарный песок. Где-то 1 столовая ложка сахарного песка. Для приготовления клюквенного конфи нам нужно приготовить желатин и приготовить крахмал. Для этого мы берем по столовой ложке холодной-холодной воды. В одну столовую ложку добавляем для желатина, в другую для крахмала. Итак, сюда мы добавляем желатин в одну из мисочек. желатином мы добавляем пол чайной ложки. Ну, вот буквально столько. Добавили, размешали. Желатин размешали. Вот его со стеночек маленечко уберем. И поставим все это набухать в холодильник. Где-то на 15 минут, пока мы занимаемся дальше нашей клюквенной начинкой, он у нас как раз будет готов. Так, отправляем в холодильник это все. И теперь сюда же, куда мы добавили одну столовую ложку для крахмала, добавляем без горки. Чайную ложку. Все, желатин у нас в холодильнике набухает. Крахмал у нас подготовлен. И теперь мы берем... Наше клюквенное пюре, которое мы с вами протерли, ставим на огонь. Увариваем. Вот, поставили на огонь и теперь мы это все доводим до кипения. Так, масса закипела и теперь мы сюда вливаем подготовленный крахмал. Так, вот вливаем его тонкой строчкой и перемешиваем теперь огонь убавляем сам делаем самый медленный медленный огонь и это всю массу мы будем варивать минуты 2-3 так бисквит у нас готов пока наш бисквит не остыл мы аккуратненько его здесь Ножичком. Вот так вот проходим по кругу. Так, теперь мы его освобождаем от формы. Ой, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Так, давайте мы его перевернем. Это теперь нам уже не нужна фольга. Мы его берем, аккуратненько переворачиваем и освобождаем его от нашей. Ой, как это здорово! Красота. Итак, пока он у нас еще не остыл, мы отправляем его в пакетик целлофановый. Для чего? Для того, чтобы лишняя вот влага сейчас, когда он будет остывать, из него не ушла, а она осталась. То есть он у нас был такой не сухой бисквитик. Так. Итак, и в таком виде сейчас он у нас Будет остывать до комнатной температуры. Как только он у нас вот остынет, ну где-то минут 15, когда он будет уже комнатной температуры, мы его в холодильник. И в холодильнике будет дальше ожидать приготовления нашего торта. Следующим этапом готовим заварную основу. Первое, с чего мы начинаем, это мы отдельно берем кастрюльку, в которой мы потом будем заваривать крем. Сюда мы добавляем 2 яичных желтка. Сахарный песок, молоко. И здесь у меня перемешано уже э, с, э, крахмал и мука в равных пропорциях. Теперь я это все перемешиваю. То есть я заранее готовлю смесь. Сейчас она будет у нас отдельно. Оставим мы ее. Вот так просто соединили, перемешали, и все, и отставляем в сторону. Теперь готовим вторую часть забарного крема. Мы берем опять молоко. Смотрите, ингредиенты, как я сказала, внизу под рецептом. Берем молоко, сахарный песок, ванильный сахар. Не бойтесь, что там целый пакет. Это не ванилин, не перепутайте. Именно вот ванильный сахар. Так также перемешиваем. И ставим на огонь. Все это нам надо довести до кипения. Вот, смотрите, довели мы до кипения. Прям кипяток тонкой-тонкой струйкой мы будем добавлять к нашей вот этой вот массе молочной. Чтобы желток у нас не сварился. Перемешали. Теперь опять ставим на огонь и доводим до кипения. Так, ну вот, пошли вот такие вулканчики. Вулканчики мы убавляем. Непрерывно помешивая, увариваем все это минуты две-три. Так, ну вот, получилась у нас вот такая заварная основа. Теперь мы должны ее охладить до комнатной температуры. Пока остывает заварная основа крема, мы разведем желатин. Взяли холодную воду. Вот здесь вот я уже отмерила 12 грамм желатина. Я это сюда пересыпала, размешала. Как следует его размешаем. И поставим в холодильник минут на 15-20. Вот наша заварная основа. Смотрите, она такая у нас уже комнатная температура стала, даже слегка чуть-чуть потеплее. Вот, мы перекладываем ее в дежур миксера. Теперь мы будем ее соединять с творожным сыром. Количество творожного сыра у меня написано под рецептом. Так, сразу добавим сюда часть сыра, где-то одну треть сыра. Все это будем взбивать сначала на, не, не, такой, на небольшой скорости и со временем ее увеличиваем. Нам самое главное здесь соединить все, сделать однородную массу. добавляю оставшийся сыр сюда так как заварная масса у нас теплая температура такой то сыр хорошо перемешивается так и продолжаем взбивать. у нас может приставать вот к самому дну миксера, поэтому вот остановили миксер и посмотрите, вот лопаточкой все ее к центру все переместили, чтобы он был равномерный. Так, ну и еще на минутку все это перемешаем. Желатин достали с холодильника, разогреем в микроволновке. Вот желатин у нас вот такой вот микроволновочки разогрелся, он у нас стал вот такой же жиденький. Так, часть массы откладываем. Ну, достаточно. Так, и теперь мы ее здесь перемешаем с желатином с нашим, чтобы она у нас растворилась. Итак, вот соединили желатин с небольшой частью нашей заварной массы. И теперь мы это все добавляем. основную часть перемешиваем ложечкой так перемешали и теперь мы взбиваем отдельно сливки взбиваем холодные сливки вот прям как с холодильника достали прям вот эти холодные сливки взбиваем Так, добавляем сливки, вот половиночку возьмем и добавим, и теперь мы все это совсем немного собьем. Так, выкладываем оставшиеся все сливки и до конца до взбиваем. Вот такой у нас крем получился. Красота, красота, как я всегда говорю. И все, приступаем к сборке. Перед тем, как нам собрать, мы добавим вот этого нашего клюквенного пюре, добавим в две вот этих вот, которые я отложила, в две мисочки небольшие. Сюда мы добавим две столовые ложки, а сюда все остальное, чтобы у нас было три разноцветных крема, три муса разного цвета. То есть белый это основная наша основа, один такого будет темно, такого вот клюквенного цвета, и одна часть будет светленького клюквенного цвета. Вот смотрите, добавила сюда 2 ложки столовых. Вот такой красивый цвет уже получился. Ну все, начинаем собирать. И в процессе сборки мы уже перемешаем вот с этим вот количеством клюквы. Достали бисквит с холодильника. И наша задача вот срезать вот эту вот всю верхнюю шапочку от нашего бисквита. Я уже здесь ее срезала. И посмотрите, вот какой у меня уже получился бисквитик без шапочки. Вот он такой у меня получился очень влажный, поэтому я его пропитывать не буду. Если он был бы у нас сухой или вам захочется его пропитать, можно также его пропитать. Так, вот опять, смотрите, фольгу взяли, да, картонку подложили туда, сверху вот эту вот эм, пергаментную бумагу, кольцо накрываем. Так, положили сюда цитатную пленку. И кружок нам нужно сделать таким образом, чтобы у нас с каждой стороны вот оставалось и пространство для того, чтобы у нас сюда попал крем. Вот здесь, вот, чтобы пленочка не заворачивалась, тоже можно с крепочкой зацепить. Все, теперь берем основу, вот эту нашу белую одну и перекладываем ее сюда. Так вот, смотрите, она у нас загустела. А нам надо, чтобы она у нас равномерно легла, поэтому берем маленько, вот маленькую часть от. От, от этого крема отделим и разогреем в микроволновке. Когда перемешаем, она у нас будет уже более такая вот, иметь жидкое состояние. Ну вот взяли маленько, подтаяли его. Смотрите, какая она сразу жиденькая приобретает. такое теплая нам нужна температура. А то из-за того, что у нас добавлено желатин, она сразу у нас превращается в очень такой вот, ну, такой крем, который тяжеловато будет наносить. Вот сейчас мы его перемешаем. Только не надо перегревать, потому что сливки у нас сюда добавлены, и это может испортить весь наш крем. Так. Перемешали. Смотрите, у нас ровная такая основа, и он более такой у нас жиденький. Так, ну все. И теперь мы вот переносим вот этот наш крем сюда. Наверное, вот так распределяем. Так, и чтобы он у нас вот так вот по краям, по всем разошелся, ну и так уже. будем двигать, распределять. Так, и оставшуюся часть вот мы перемешиваем. То есть у нас надо получить, чтобы у нас два цвета разных получился. Здесь более яркий у нас будет цвет, поэтому мы сюда добавили большую часть клюквы. Так, добавим остатки. Теперь мы в середину будем ложить по 2 ложки, чередовать наш крем. Две ложки темного, на него 2 ложки светлого. И так, и так будем, пока весь крем у нас не закончится. Так, в центр. Берем центр, стараемся в центр. Добавляем 2 столовых ложки. Так. И вот таким образом... Сейчас мы это лишнее все уберем, и вот таким образом мы распределяем его. Так, теперь в центр мы ложим две ложки розового вот этого крема. Так, и опять его вот так трясем, только надо стараться, чтобы оно до краев не доходила. Теперь в центр опять накладываем две ложки темного крема. Так, ну вот, мы распределили по 2 столовые ложки, чередовали кругами. Теперь мы ставим все это в холодильник, даже в морозилку. 15 минут. Так, и выливаем через 15 минут остатки нашего крема в последнюю часть нашу и точно так же вот ее итак посмотрите он у нас получился идеально таким ровная гладкая поверхность теперь мы его отправляем в холодное место на 5-6 часов Прошло 6 часов, и мы достали тортик с холодильника. Теперь нам осталось его украсить. Вот тортик у нас застыл. Для украшения я буду использовать вот сегодня вот такой вот у меня сделано трафарет елочки, потому что скоро Новый год. Это может быть трафарет любой, может быть в форме сердечка, ну, просто полосочки. Но вот сегодня мы сделаем новогоднюю елочку. Итак, нам нужно сейчас это все освободить. Так как у нас там пленка, она позволяет наш тортик сохраниться. И вот мы его хорошо, легко достаем. Вот. Теперь нам осталось его украсить. Аккуратненько по центру положим трафаретик. Не вдавливая его. сублимированной малиной то есть здесь у нас тортик будет полностью без красителей и аккуратненько убираем вот такими этими шариками вот такими миленькими, как будто снежочек. Так, а эти можно по всей поверхности. Новогодний снег, чтобы было красиво. Сильно много не будем, так, чуть-чуть. что режем тортик смотрим что там у нас внутри получилось самое такое интересное Ой -ой -ой. Показать, что внутри ой какая там красота так, чуть -чуть вот. загляните подписывайтесь на мой канал ставьте кучу лайков дизлайков Пишите комментарии, пишите, как вы будете поздравлять своих родственников, коллег по работе. Всех с наступающим Новым годом, со всеми праздниками наступающими. Удачи вам в Новом году, всего самого хорошего. Будем встречаться и готовить самое вкусное. До новых встреч!